Существует мнение, что любовь – это что-то неземное, и пару находит человек не сам, а как бы спускается с небес – это благодать. И некоторые люди считают, что не нужно ничего делать для того, чтобы встретить свою любовь, для того, чтобы создать семью и так далее. Все само случится и само найдется. Более того, у каждого из нас есть разного рода примеры, подтверждающие это, когда люди знакомятся совершенно случайным образом и всю жизнь живут счастливо. Более того, вся литература очень часто пестрит такими примерами. И если бы это было всегда так, то есть со всеми людьми всегда так, то, наверное, не то, что этого видео не было бы, но и многих помогающих специальностей. Дело в том, что когда сама любовь приходит, это хорошо и здорово. И когда человек ждет, что это будет, в этом тоже нет ничего плохого. Но когда человек начинает понимать, что что-то в этом механизме сломано, и что-то в этом механизме не так, либо вокруг вообще нет людей, бывают и такие жалобы, вокруг как будто бы пустыня, я ничем не хуже других людей, но никого все равно нету, бывает другой запрос, когда раз знакомство, два знакомства, три, и ни к чему не приводящие результаты, бывает и другой вариант, когда встретились, познакомились, все хорошо, здорово, 3-4 месяца пожили, все прошло, и так уже сколько раз, бывают когда человек вообще говорит, Ой, сценарий определенный и называет рассказывает какой сценарий и так далее когда происходят подобного рода вещи в жизни у человека здесь бездействие к сожалению может быть чреватым что имеется в виду когда человек ничего не делает и ничего не делает, я имею в виду очень конкретные действия, потому что никто не может сказать, что он ничего не делает. Однако иногда это действие, не приводящее к результату. В данном контексте ничего не делает, я имею в виду обращение к специалисту. Итак, если человек не обращается к специалисту, то само это не чинится, и сам механизм не запускается. У специалиста человек сможет убрать те причины, те сопутствующие убеждения, еще какие-то нюансы, которые способствовали подобного рода ситуации. Причем эти ситуации в народе давным-давно имеют свои названия, потому что некоторые мне говорят напрямую, про какого психолога вы мне говорите, у меня венец безбрачия. То есть здесь психолог бессилен. И люди иногда у гадалок что-то пытаются решать. Еще каких-то специалистов, назовем это таким словом. Однако восы не там. Так называемый венец безбрачия прекрасно убирается у психологов. Мы знаем, что с этим делать. То есть на этот венец есть свои потребности у человека. Почему он не может выйти замуж, почему он не создает семью. Когда у человека есть мешающие факторы, а многие думают, что этого нет, поэтому оно само случится. Но когда есть мешающие факторы, они действительно сами не уйдут. Как человек может понять, что эти факторы есть? Я уже сейчас э, перечисляла чуть ранее о том, что э, в принципе э, процесс идет. Но этот процесс не приводит к результату. То есть он не приводит к созданию семьи. К самому главному, для чего все этот, весь этот процесс затевался, собственно говоря. То есть э, я просто хочу встретить своего человека. И люди думают, что ключевое здесь своего человека. А вопрос о встрече, э, ну, само получится. Э, на все воля Божья и подобного рода вещи. Э, соглашусь, во многих э, историях, во многих ситуациях э, очень плохо, здесь работает э, примерно других людях. Что я имею в виду? Ой, знаете, у меня есть подружка, она вот э, познакомилась в автобусе, и оказалось, что он вообще миллионер. Прекрасно живут уже двое детей. Подружка, да, но это не про вас эта история, это про подружку, это про друга, это про какого-то известного человека, про какого-то неизвестного человека. Это может быть вообще вымышленная история, то есть это не про вас история. Бывают же случаи? Да, действительно, случаи бывают, но поймите одну простую истину, это не с вами этот случай. Что сделала подружка, какой характер у нее, все остальное, это же не связанные вещи. Более того, у меня был интересный опыт. Ко мне пришли на консультацию две сестры-двойняшки. То есть они родились в одной семье с одними и теми же родителями, в одно и то же время. И даже запрос у психолога был плюс-минус одинаковый очень разная работа была у этих двух родственных людей. Они совершенно по-разному смотрели на происходящее в их жизни, на всю семейную систему, на все это. А вы хотите, чтобы у вас было как у подружки, у вас было как у какой-то истории и тому подобные вещи. Само в этой жизни к огромной печали ничего не делается. Везде есть закономерность, которую мы часто называем справедливостью. Заработал – получи. И почему в вашей жизни нет того, чего вы хотите, проще всего решить в кабинете психолога. И «решить» имеется в виду убрать и жить по-другому, а не понять, как говорят очень многие. От понимания мало что меняется. Если я понимаю, что какая-нибудь двородная бабушка не любила мужчин, это не значит, что у меня тут же появятся мужчины в жизни и тут же все проблемы мои решатся. На самом деле эти убеждения, эти комплексы подобного рода вещи, их нужно убирать. И убираются они тоже не по мановению волшебной палочки. поэтому. Психологи сейчас так популярны, потому что те проблемы, которые возникают у людей, они очень глубинны, они очень серьезно спрятаны. В данном контексте я имею в виду подсознательный уровень, то есть это неосознаваемые вещи людьми. Вот. И поэтому часто индивидуальные консультации гораздо более серьезные, гораздо более продуктивные, чем какие-то тренерско-семинарские занятия. Если раньше на тренингах можно было какую-то проблему решить, то сейчас на тренингах эту проблему можно в лучшем случае заметить. И таким образом, придя на личную консультацию, выправить те моменты, которые есть. Поэтому, если вы ждете любовь, дайте себе время, сколько вы действительно готовы эту любовь ждать. А после этого времени делайте не что-нибудь, а делайте те действия, которые приведут к результату. Хотите семью, это не значит, что вам нужно знакомиться. Это значит, что вам нужно... Знакомиться с тем человеком, с которым вы создадите семью, а не со всеми подряд. А вот э, видеть своего человека, этому учит как раз психолог, а не окулист, к сожалению. И даже не парикмахер.